Друзья, привет! С вами снова Мила Колоколова. И сегодня мы говорим. О том, как быть, если ваша вторая половина, ваш супруг или супруга вас не поддерживает в ваших инвестиционных проектах. Такое действительно случается очень-очень часто, и многие женщины особенно переживают, потому что их любимый супруг либо говорит жестко «нет, я тебе не разрешаю этим заниматься», либо ну, в достаточно мягкой форме просто не помогает. И вот как быть, потому что внутреннее состояние женщины, оно, конечно, очень сильно важно. Кстати говоря, если начинает заниматься инвестициями мужчина, а женщина ему всячески вставляет палки в колеса, начинает подтрунивать, что вот очередной твой проект, и ты все остальные продул, и ничего у тебя не получалось раньше, и вот сейчас ты опять очередной, ты бизнесмен, инвестор, когда ты уже заработаешь свои миллионы, это тоже очень сильно сбивает с толку. Но прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я вам очень рекомендую и для вашего семейного бюджета, и для вашего личного бюджета скачать бесплатный мой PDF-планер, который я составила, специально для того, чтобы перед вами было наглядное пособие, как бы вы могли распорядиться грамотно своими финансами, своими ресурсами, чтобы составить свой личный финансовый план на ближайший год. Там собраны мои наработки, конкретные шаги, что нужно делать. Вы можете распечатать этот планер. По сути, это будет такая брошюра, которую вы можете использовать, лично заполнять, либо самостоятельно, либо в паре со своим супругом или супругой, и вам это очень сильно поможет сдвинуться со своей финансовой точки прийти к большему финансовому благополучию. Сделать вы это можете прямо сейчас, совершенно бесплатно, перейдя вот по этой ссылке. Ну а мы переходим к сегодняшней теме. Как же быть, если вас не поддерживает самый близкий человек? Знаете, я вспоминаю то время, когда я только начала инвестировать, и было это как раз в тот момент, когда у меня вообще не было никакой поддержки, точнее, у меня не было ни мужа, ни какого-то надежного, скажем, друга мужского плеча, на которого бы я могла опереться, который бы мне мог все разложить и сделать за меня часть какой-то работы. Поэтому мне все приходилось делать самостоятельно. И я вам хочу сказать, что когда у тебя нет вот этой поддержки, это внутреннее, ни на кого не рассчитываешь, ты рассчитываешь только на себя. И получается, что твой успех или неуспех зависит от того, какие действия делаешь конкретно ты. Поэтому я стала добывать информацию, я стала искать, как делали другие люди, в моем случае это была инвестиционная квартира, которую я разделила на две студии, и собственно я была одним из первооткрывателей в тот момент, сейчас этой квартире уже 5 лет, но на тот момент еще очень мало людей в Москве, кто проделывал подобные операции, кто узаканивал перепланировки, кто делил на студии, ставил второй санузел. Поэтому по сути, я сама для себя многие моменты открывала и училась на собственном опыте. И я вам хочу сказать, что за эти пять лет в целом ремонт был сделан ну, достаточно неплохо. За эти пять лет единственное, какой косяк произошел, это недавно произошел пожар. Там загорелась проводка, что-то такое, потому что не очень качественную проводку сделали, которая была очень тонкая и со временем она истончилась еще больше и произошло замыкание. И в общем произошел пожар. Но это единственное нюанс. Слава Богу, никто не пострадал, кроме квартиры. Я делала с легким испугом и небольшим ремонтом, но многие вещи, которые там были сделаны в квартире, я делала вот по своей интуиции и по той информации, которую лично я нашла. Никто не подсказывал, никто не давал ориентир, как правильнее сделать, как лучше сделать. По сути, многие вещи мне приходилось делать самостоятельно и впервые, но я прекрасно отдавала себе отчет, что я могу где-то ошибиться, что это может не получиться, и это будет абсолютно нормально, потому что это будет мой личный опыт. В случае, когда у вас уже есть супруг или супруга, да, и вы делаете какие-то инвестиционные шаги и рассчитываете, что вас будут поддерживать, здесь есть такая опасность. Если это исключительно лично вашей инициативой, исключительно то, к чему пришли вы, то, чего хотите именно вы, но ваш супруг или супруга не поддерживает вас в этом, вы должны понимать, что либо вы смиряетесь и делаете так же, как говорит вам ваша вторая половина, либо вы говорите «Окей, я попробую, давай посмотрим на результаты». По какому пути вам пойти, это вы решаете уже самостоятельно. Все-таки это ваша семья, это ваши отношения. Как сделать правильно вам, тоже решаете вы. Но мне кажется, очень грамотен будет тот подход, когда вы не будете спорить, вы не будете доказывать, вы не будете хлопать дверьми, говорить или так, или никак больше. А когда вы... Постарайтесь объяснить своему мужу или жене, что вы собираетесь делать и какая конкретно помощь вам нужна Возможно, это просто будет моральная поддержка, возможно, просто не мешать Может быть, это будет какой-то совет грамотный Тем более, что если ваша жена или муж компетентны в каких-то вещах, которые вам требуются для вашей инвест стратегии. В крайнем случае, вы можете сказать, давай просто посмотрим Для меня это тоже эксперимент, я хочу попробовать, давай посмотрим вместе, посмотрим, что из этого получится я хочу попробовать, это мой личный опыт, я хочу прожить этот опыт. Мне кажется, это вполне зрело и разумно будет, тогда вы никого не делаете ответственным, вы не назначаете свою вторую половину главным по вашему проекту, вы остаетесь в своем интересе, то есть вы делаете то, что хотите, при этом ваша вторая половина имеет возможность посмотреть на развитие событий. Мне кажется, это достаточно хорошо. В случае, если сначала так бывает, вас не поддерживает и говорят ну давай давай посмотрим что у тебя там получится я считаю что спорить ни в коем случае нельзя просто надо пойти сделать и в случае если все хорошо получилось если все здорово то может быть следующий проект ваш супруг или супруг захочет сделать сами вместе если что-то пойдет не так что-то не пойдет не очень по плану да то у вас тоже есть возможность да, сказать что да ты был прав или ты была права да вот в очередной раз там не получилось или еще что-то но зато то я попробовал, я вот хотел, я сделал. Это не означает, что я больше делать не буду, да, но на данном этапе ты молодец у меня ты прям все как как как воду глядела как воду глядела то есть в любом случае можно всегда развернуть ситуацию так чтобы не было ни конфликтов и при этом чтобы вы сделали то что вы хотите но я вам желаю все-таки мира взаимопонимания и идти рука об руку со своей второй половине потому что ваш супруг или ваша супруга это ваш очень хороший стержень это ваша стена это ваша защита это ваша поддержка я всегда счастлива видеть на своих курсах э, семейные пары, когда они приходят вместе, проходят обучение, потом вместе заходят в инвест-стратегии, получают доход, качественно меняют свою жизнь, начинают больше путешествовать, больше радоваться жизни. В общем, это круто. Поэтому всем желаю семейных классных проектов. Ну, а если пока ваш муж или жена вас не очень поддерживает, наберитесь терпения, не спорьте и делайте по своему плану. Всем счастливо, с вами была Мила Колоколова. Пока-пока.